Как обычная перепланировка может обернуться судом, штрафами и тремя ремонтами за три года? И почему собственник потратил миллионы рублей, а также кучу нервов и времени? Сегодня я расскажу, как так могло получиться при согласовании перепланировки. Всем привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова. Я исполнительный директор компании RealProject. С этого видео у нас на канале стартует новая рубрика. В ней мы будем рассказывать о нестандартных ситуациях в работе с объектами, а такие встречаются часто. Споры с соседями, судебные разбирательства, зря потраченные деньги на ремонт. В общем, полный трэш. Ввести эту рубрику будет Виктория Горячева. Многие из вас ее знают по другим видео на канале, а еще как спикера нашего курса по перепланировке для дизайнеров. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! У нас в проектах часто бывают нестандартные ситуации, которые сначала могут казаться препятствием для согласования. В этом видео я расскажу об одном из самых любопытных примеров. Эта квартира площадью 180 квадратных метров, которая находится в доме памятники. Собственник пришел к нам, чтобы согласовать перепланировку. По решению суда ему назначили ежемесячные штрафы в размере 200 тысяч рублей. Интересно, как так произошло? Сейчас разберемся. Первое, что хочется отметить, что зачастую собственники сами не знают, какая именно услуга им нужна для того, чтобы решить их вопрос и достичь результата. Именно эта ситуация у нас и произошла. Изначально собственник обратился к нам с запросом, чтобы мы изготовили проект возврата в исходное состояние и согласовали его в комитете. Но так как такой процедуры не существует, у нас сразу возникли вопросы. В связи с этим мы решили проанализировать все имеющиеся документы на объект у собственника и задать пару уточняющих вопросов. Мы выяснили, что собственник в свое время произвел самовольную перепланировку в квартире. Далее поступила жалоба от Комитета по охране памятников культуры, которая в последующем перешла в судебные разбирательства. В результате судебных разбирательств суд вынес решение, и сейчас я вам его зачитаю. Суд обязал собственника в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу в установленном законном порядке привести планировку квартиры по такому-то адресу в соответствии с согласованной с ГИОП проектной документацией. Также суд описал далее штрафные санкции, которые будут назначаться на собственника в случае неисполнения этого решения суда. А давайте разберемся, что значит это решение суда. В данной ситуации суд просил собственника согласовать проект перепланировки фактически выполненного ремонта. А собственник в данной ситуации неправильно понял решение суда и вернул в исходное состояние квартиру до выполнения самовольной перепланировки в соответствии с поэтажным планом. Возможно, он это сделал, потому что его смутила фраза «привести планировку в соответствие». Понимая, что сложно, но давайте попробуем объяснить все простым языком. В 2019 году наш собственник выполнил самовольную перепланировку в квартире. Если мы берем средние ценники на ремонт в Санкт-Петербурге, то по нашим подсчетам он потратил от 3 миллионов рублей. Далее он получил жалобу от ГИОП и состоялся суд. В 2020 году суд вынес решение, где просил собственника предоставить согласованный в ГИОП проект перепланировки и дал на это два года. Наш собственник неправильно понял решение суда и вернул в исходное состояние квартиру, то есть сделал второй ремонт и потратил столько же денег. При этом согласованного проекта от ГИОП у него так и нет на руках. В 2021 году он обращается к нам за консультацией, и мы ему разъясняем, что в связи с тем, что он уже вернул ремонт в исходное состояние, согласовать это невозможно. Следовательно, нам нужно изготовить новый проект с внесенными изменениями по перепланировке и согласовать его в ГИОП. А это значит, нашего собственника ждут новые траты. На процедуру согласования в доме памятники это примерно 800 тысяч рублей и третий ремонт. Проанализировав все документы, мы поняли, что суду требуется предоставить согласованный проект при планировке в ГИОП, а в свою очередь нашему собственнику требуется произвести минимальные ремонтные работы в связи с тем, что он уже вернул квартиру в исходное состояние. Поэтому мы предложили собственнику изготовить проект перепланировки с минимальными изменениями, которые не требуют глобальных ремонтных работ. Например, сделать устройство встроенного шкафа. Допустим, в помещении номер три здесь уже есть небольшая ниша. Мы могли бы организовать устройство распашных либо раздвижных дверей, что не требует больших затрат на ремонт для нашего клиента. Но нас ждал сюрприз. После заказа поэтажных планов квартир выше и ниже мы обнаружили, что планировки наших соседей уже с нарушениями по отношению к нашей квартире. А именно, ванна соседа сверху располагается над нашей существующей кухней. При этом, если мы посмотрим на поэтажный план ниже, мы обнаружим, что, скорее всего, под нашей кухней располагается жилая комната, что тоже является нарушением по СП-54. В такой ситуации у нашего собственника есть два варианта развития событий. Первый вариант – согласовывать такую перепланировку в судебном порядке, доказывая, что планировки квартир выше и ниже, возможно, самовольны, но это увеличивает сроки. Либо второй вариант решения вопроса – это подстроиться под поэтажные планы квартир выше и ниже и разработать проект перепланировки с учетом нормативной базы. Но в этом случае нашему собственнику придется выполнить ремонтные работы. В итоге мы остановились на втором варианте, потому что увеличивать сроки было не в интересах клиента. Поэтому мы предложили собственнику такой вариант перепланировки. можно сказать, что во всей этой истории э, по появился один лучик света в <связи>, связи с электрической плитой? <связи> <связи> <связи> <связи> Единственная радость, которая была, мне кажется. Мы предложили перенести сантехнические приборы в виде раковины и плиты на зону коридора, организовав таким образом кухню-нишу. При этом из бывшей кухни э, сделать помещение и назвать его холлом, дабы избежать нарушения в части размещения санузла над бывшей кухней. При этом наш холл располагается теперь над комнатой, что тоже не является нарушением. Такой вариант перепланировки нашего собственника устроил, поэтому мы разработали проект перепланировки, согласовали его в Комитете по охране памятников культуры и в местной администрации. И на сегодняшний момент собственник выполняет минимальные ремонтные работы в части переноса плиты и раковин на зону коридора. Даже когда суд окончен и у вас на руках есть решение, необходимо обратиться к грамотному юристу. Причем найти юриста, у которого в практике были дела с согласованием перепланировок. Чаще всего таких юристов можно встретить прямо внутри компании по согласованию. Например, у нас есть юридический отдел, который как раз занимается такими вопросами. От обжалования решения администрации до согласования перепланировки через суд. В случае, мы обсуждали в видео, если бы собственник обратился к нам раньше, мы бы помогли ему значительно сократить сроки согласования и расходы на ремонт. Если ваш объект находится в Санкт-Петербурге, можете написать нам в Телеграм. Мы вас бесплатно проконсультируем. Ссылка на Телеграм в описании этого видео. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.